Депутаты внесли законопроект, обязывающий граждан Российской Федерации покупать специальные иконы. Боже, какая прелесть! Какой колор! Какой мазок! Это чудо-чудо! Это чудо-икона защищает от всего, включая коронавирус и силовые структуры. Целовать три раза в день по три раза! Какое чувство формы, как мило. Сия икона защищает от коронавируса облетать с иконой на вертолете населенный пункт или обходить населенный пункт в крестном ходу раз в день. Боже, какая прелесть. А эта икона не приносит денег, не приносит счастья, не приносит ничего, но помогает держаться. Целовать только в случае назначения этого представителя прекрасного на государственный пост. И наконец икона, которая также ни от чего не защищает, имеет исключительно временный эстетический эффект. По прошествию актуальности сжечь. Вымахало выше царя холоп. А тебе я запрещаю лайкать и подписываться на этот мульт канал.